Тыщ, тыщ, тыщ, футбольчик. Вот люди не понимают, почему профессиональные спортсмены получают так много денег. Но на самом деле это все неспроста, ведь они выполняют очень важную функцию. Развлекают массы. Как в Риме гладиаторы убивали друг друга на потеху толпе, так и сейчас люди пинают мечи и шайбы, чтобы развлечь людей. Ведь паравшие и выпустившие пар люди не будут бунтовать и выходить на митинги. На самом деле гладиаторские бои сейчас бы пользовались таким же успехом, как и раньше, но теперь появилась религия, которая это запрещает, хотя некоторые считают, что дело в развитии морали и добра, но на мой взгляд люди как были жестокими так и остались, но теперь они это скрывают. Эхах. Не знаю, к чему это я сказал. Опа, нога, настала твоя очередь. Но я не стою в очереди, а если бы решил встать меня бы пропустили так как у меня только одна нога а значит я инвалид чё я не про это а про то что я подавил волю ведра а теперь твоя очередь ну тебе конец короче чё за бред ты нога а значит часть человека а человек часть общества и если ты отделился от человека стал маргинальной частью тела значит и человек так сможет а в чем сущность человека ведь узнав его сущность я узнаю твою суть я не собираюсь обсуждать с тобой сущность человека, ведь иначе ты поймешь мою суть, какой бы она ни была, и в конечном счете сделаешь, то что задумал, лишишь меня жизни. Но на самом деле у тебя нет выбора, потому что я злобный род и три серии подряд я всемогущий, так что давай говори. Вот блин, ну ладно, не знаю, стоит ли говорить про место человека в древнеиндийской философии с ее кастами, сансарами и кармой. Да, не вижу смысла об этом говорить, особенно если учитывать, что в буддизме, который является значительной частью древнеиндийской философии даже нет антропологической темы, если исходить из европейских традиций человека осмысления, в нем главенствует безличный мировой процесс жизни, который противостоит страстям и стихийным порывам людей. Человек с его спонтанным внутренним миром, самопроизвольными устремлениями как бы выпадает из этого процесса. Однако, несмотря на игнорирование таких важнейших тематик, как бытие Бога, бессмертие души или свобода духа, несмотря на отстраненность от персоналистских сюжетов, традиционных для западной философии, буддизм одухотворен святынями добра, любви к людям, заключает в себе идею духовной раскрепощенности и нравственного благородства. Другое дело Конфуций, который любил писать свои цитаты в Поблосах. Конфуций концентрирует внимание на нравственном поведении человека. Он полагал, что наделенный небом определенными этическими качествами человек обязан поступать в согласие с моральным законом, дал и совершенствовать эти качества в процессе обучения. Целью обучения является достижение уровня идеального человека, благородного мужа, цюнь Цзы, концепцию которого сам Конфуций и разработал. Чтобы приблизиться к Цзюнь -цзы, каждый должен следовать целому ряду этических принципов. Центральное место среди них принадлежит концепции «Жен твердый знак», Человечность, гуманность, любовь к людям, которая выражает закон идеальных отношений между людьми в семье и государстве в соответствии с правилом «не делай людям того, чего не пожелаешь себе». «Быть человеком, считал Конфуций, означает любить людей. Взаимность любовь к другим отличают человека от всех иных земных существ». Еще один любитель цитат «Это Сократ, кстати, тоже что-то говорил про человека». Хотя стремление к самопознанию было свойственно ранней греческой философии, лишь Сократ сделал формулу мудрости основной частью своего учения. Сократ видел задачу философии в исследовании этико-познавательной сферы человеческой жизни и деятельности. Он считал, что человек более всего нуждается в познании самого себя и своих дел, определении программы и цели своей деятельности, ясном осознании того, что есть добро и зло, прекрасное и безобразное, истина и заблуждение. Философ был убежден, что только на пути проникновения в свое «я», в свой внутренний мир возможны самосовершенствование, правильный выбор ценностей, соответствующий им благой образ мышления и действия. Классный тип еще Платон. Он усматривал сущность человека в его вечной и бессмертной душе, вселяющейся в тело при рождении. В этом Платон видел родовое отличие человека от животного. А на видовом уровне человек отличается от животного своими внешними особенностями. На основе этих отличий Платон сформулировал одно из первых определений сущности человека, определив человека как существо бескрылое, двуногое, с плоскими ногтями, восприимчивое к знанию, основанному на рассуждениях. В силу того, что душа человека бессмертна, а тело смертно, человек дуалистичен. В этой дуалистичности заложен вечный трагизм человеческого бытия, тело тянет его в животный мир, а душа в мир идей. Не случайно Платон определяет тело как темницу души. Согласно Платону, человеческая душа состоит из трех частей. Первая из них заключает в себе идеально разумную способность, вторая вожделеющую волевую, а третья инстинктивно аффективную. В зависимости от того, какая из этих частей берет верх, зависит судьба человека, направленность его деятельности, смысл его жизни. Большинство людей находятся во власти эмоций и страстей, руководствуются в своем поведении эгоистическими мотивами, они а не истиной, справедливостью и разумом. Для преодоления эгоизма людей и достижения единства интересов в обществе, обеспечения единомыслия в государстве Платон считал необходимым осуществить комплекс радикальных мер упразднить семью и частную собственность вести регламентацию различных сторон общественной и личной жизни граждан идеального государства. Хм, а ученик Платона имел другой взгляд на это. Аристотель, в отличие от Платона, подходил к трактовке природы человека с точки зрения того, каков человек в действительности, а не каким надлежит быть человеку согласно идеальным представлениям. По его определению, человек – это политическое животное, и тот, кто живет вне общества, является либо сверхчеловеком, либо зверем. Он считал, что человек есть сознательно действующее общественно-политическое существо, само существование которого невозможно вне общества, его нравственно-правовых норм и государственных структур, существо, способное к самостоятельному выбору образа жизни и деятельности. Лол, сверхчеловеком. Это как у Ницше что ли? Или как у Достоевского? Ты не радуйся. Так сложилось, что мы остановились именно на Аристотеля, а он говорил, что человек существо общественное, а значит нога орган человеческий подчиненный, а не самостоятельный. Ну блин, я же нормально существую без человека. Вот именно, ты люмпан, а значит не должен существовать, но я тебя спасу. Теперь ты будешь как все нормальные ноги. Вот блин, как же я тебя ненавижу злобный рот. няне не не няне непур няне пурум ня не ня ня ня няни пурум. няне ня пурум няни ня пурум ня пурум. Сраный мух, твоя жизнь говно, ведь ты следующий. Если ты досмотрел до этого момента, с тобой точно что-то не так, предлагаю написать комментарий и поставить лайк, а еще колокольчик зафигач, иначе я и к тебе приду.